Вас охлеветали, что вот вы уже пенсионер, а вам приписали. Целый горем из ваших активистов. А это не влияет, то, что я пенсионер. Лампочки в патронах без светильника. Да. И вот так вот по во всем домам, Поднимитесь выше этажов, это вот так вот везде. Мы доказывали аварий, жаловались во все инстанции. Давайте вызовем полицию Вроде отчиталась управляющая компания Отчиталась Айди иди проверить попробуй И Все твердят нам о том, что мы собственники Хозяева своего дома, вообще домового имущества перепутанных переплетенных проводов грязь паутина и они не закрывают они вот так вот у нас веревочкой перевязаны то есть они должны быть на замке конечно все щитки должны быть на замке так у вас могут посторонние люди прийти ну, совершить посторонние люди, а, извините наркоманы mm -hmm. оставляют свои закладки и прочее Я корреспондент, записываю сюжет по поводу жалоб жителей наука Молодежная. Я главный инженер. Главный инженер, давайте с вами тогда пообщаемся на эту тему. Что начала управляющая компания Молодежная? Они развешивали листовки, которые в почтовые ящики. бросали в почтовые ящики. Они развешивали везде наглядно это самое, на объявление везде о том, что мы купленные, что Пузиков имеет здесь значит, женщин, которые идут на поводу у него и все остальное. Мои. Помощники, совет дома, которые активно помогали, работать. Он в основном состоит из женщин. Из женщин, понимаете? поэтому они Мужчины прислушиваются к Кузикова, прислушиваются, потому что у них такие вот интимные отношения и все остальное. Да. Когда приходили к чиновникам, и говорили: вот у нас такое нарушение, такое и такое. Да. Как они объясняли тот факт, что они не заставляют устранять эти нарушения? Они говорят, что они не вмешиваются в коммерческую, да. в финансово хозяйственную деятельность коммерческих организаций, не имеют права на это. Добрый день! Спасибо, что пришли, мои дорогие молодцы, что вы делили время, дорогие соседи. Никого не хочу обидеть, но начну выступление с древней восточной мудрости. Баранов стригут постоянно. Львов никогда. Не то, что мы, вот наш дом, поднялся и мы это организовали. Это было желание. Э, 18 домов пришло. Да, 18 домов было на митинге митинг, Представители нет. этих домов. Очень качественная но в подъездных дверей. и так коннялась, а это вообще Вот Хочу показать вам качественную дно, который которой продлежался не то, школы. Да, а вот еще, смотри, вот там. Я потом главу управы Мирошникова приводила после ремонта этого подъезда и показывала, какое качество ремонта, на что мне руководство молодежное прямо в глаза заявило, ну и гадина же ты, вот зачем ты его повела туда?» Новая клевета была, Новая. почтовые ящики стали разбрасывать опять листовки о том, что Путин э, получил трехкомнатную квартиру <laughs> За наши, да, за перевод дома, и обещано от, ЖБК, от будущей, от будущей организации, мы, организации, куда мы собираемся куда? переходить Нажмите да. тревожку Решение было принято только после того, как Владимир Константинович пробился на прямую линию к господину Бредихину, именно на которой прямой линии господин Бредихин рассказывал, как легко и просто перейти в другую 10 управляющую компанию. Десять дней все вопросы. 10 дней все вопросы. А сколько у вас получилось? Два месяца. Два месяца. Ровно. Когда я пришел, я вышел в эфир к нему, когда я ему сказал, Михаил, здравствуйте, это Пузиков, он мне сразу раз... Слушай, вы такой активный, ТТТ, все, чтобы не занимать я говорю, эфирное время, скажите, когда вы меня примете на прием лично? Он посмотрел, говорит, понедельник, когда была пятница. И вот это придется устранять новой управляющей компании не побоялись, взяли нас в таком состоянии, а состояние подвалов уже вообще молчу.